В эфире программа, подготовленная совместно с Общественной палатой Тамбовской области. Меня зовут Владимир Пеньков. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня очень необычный человечек. Зовут этого человечка Анастасия Тюрина, замечательная тамбовская школьница и просто уникальная девочка, которая вот на этой балалайке выдает такие замечательные вещи, что просто публика поражается. Здравствуйте, Анастасия Павловна. Здравствуйте. Если я к вам буду обращаться на «Вы и Настя», это будет правильно? Конечно. Спасибо. Я понимаю так, что артиста надо уважать, и к артисту нужно относиться так. Мы с вами в канун Нового года общаемся. И в любом случае, как во взрослых передачах принято, говорят о том, ну вот что удалось достичь в уходящем году. Тем более, это был год театра 2019 Вот, Настя, я вам задам прямой вопрос. Что удалось вам э, в 2019 году? Какие успехи можем мы с вами назвать? В этом году было очень-очень много интересного для меня. Было очень много концертов, фестивалей. Играла с разными оркестрами, дирижерами. Концерты были в разных городах и даже за границей. А за границей вы где побывали? Э, Италии. В Италии. И я хотел уточнить, вот эти разные концерты, они не притупляют ваше восприятие? Ну вот, было выступление в Большом театре, вы были на юбилее Александра Пахмутова, это так? Да. Вы уже выступали в Московском доме музыки. Было? Да, да. Вы выступали в концертном зале имени Чайковского. Да. Я смотрю, что, в общем-то, все основные концертные площадки, куда музыканты стремятся годами, вы их уже покорили. Не знаю. Это нормально так вот за один, за полтора, за два года вот, пройти по этим площадкам? Не совсем не знаю. Не могу на такого. И базы. здесь, исходя из этого, я хотел бы уточнить: есть такой журналистский прием, когда с ребенком общаются, то говорят, как ваше счастливое детство? говоря о ребёнке, говорим про счастливое детство. Настя, ну вот так, положа руку на сердце, я сам как дед с сочувствием отношусь к своим внучкам, да и к своим взрослым детям, я понимаю. Смотрите, школа – раз, музыкальная школа – два, репетиции – три, поездки – четыре, концерты – пять. У вас вообще есть счастливое детство? Конечно же есть. Я же самый обычный ребенок учусь в обычной школе. Каждый должен заниматься тем, чем хочет. Ну, мне родители с детства меня научили, что э, если ты каким-то делом занимаешься, то занимайся этим хорошо. Я, я, например, учусь в музыкальной школе. Я стараюсь на всех концертах играть ну, хорошо. очень. После концертов меня родители... Ну, Хвалят, и мы обычно ходим в театр, театр. Давайте мы откроем секрет, что вы учитесь в Тамбовской музыкальной школе имени Виктора Карпыча Мержанова. Да. Это так? Да. И я понимаю так, что даже в обычных концертах, которые положены для учащихся, при всей вашей большой программе «За пределами Тамбова», вы в этих концертах тоже принимаете участие? Конечно. В случае понимаю. вы успеваете и в музыкальной школе, и в обычной школе? Конечно. И как вам удается? 24 часа в сутки времени. Ну, эти уже достаточно много. А так посидеть в компьютере, посидеть в гаджете, чего-то поиграть, успеваете? Ну, очень-очень редко, но бывает иногда так. Мы можем с вами сказать, что все-таки э, у вас свое понимание счастливого детства, и вот эта большая загрузка, творческая, учебная, концертная это и есть ваше счастье. Это так? Конечно. Теперь вот еще один момент. Я думаю, чтобы наши телезрители, а многие вас знают э, по. Сюжетом федеральных каналов, многие ваши телезрители, наши телезрители, может быть, не очень представляют, какие выступления были, и мы сейчас попросим нашего режиссера Алексея Петрова показать небольшую подборку из некоторых ваших выступлений. Не возражаете? Конечно. Вот здесь на экране сейчас все это появится. Смотрите, даже вот эти три маленьких сюжета показывают, что вы так запросто работаете с выдающимися музыкантами. Первый сюжет, насколько я понял, это был оркестр имени Осипова. Да. Это крупнейший оркестр русских народных инструментов, ведущий творческий коллектив нашей угу. страны. Да. Второе выступление, там, где вы играете погонение, я понимаю, что это ваше участие в всей не птице. Да. Это крупнейший, главный телевизионный конкурс юных дарований. Все так? И да. там как раз вы блеснули, изумительно, совсем другая манера была. И финальная часть, я смотрю, это были, была обработка песни, русской народной песни «Валенки». И вы играли вместе с народным артистом Российской Федерации, лауреатом Государственной премии Денисом Мацуевым. Да. У вас в активе есть выступление с Владимиром Спиваковым, с другими коллективами и оркестрами, и солистами. Настя, а не страшно вообще с такими звездами работать? Ну, когда я первый раз сыграла с Денисом Леонидовичем. Было очень-очень волнительно, страшно. Ну, потому что Денис Лениночка бы любит джаз, и его джазовая команда на концертах всегда очень много импровизирует. Практически всегда. А вот когда вот эти импровизации, для меня они смотрятся легко, как будто вот только на сцене вы все это придумывали. А кто эти импровизации для вас пишет? Они заранее как-то готовятся, репетируется? Ну. Не всегда заранее, бывает буквально за час до выступления. Даже так? Да. И в любом случае, вот за час вы договорились, и рождается музыкальное произведение заново вот на сцене. Ну, вы берете это, свою это концертную так. балалайку, которую у нас сегодня в студии, и тут все это происходит. Mm. А кто вам придумал такой образ для конкурса «Синяя птица», mm. когда вы играли погонине Вы такая другая были? Ну... Там режиссеры там это все выбирают. Нам, конечно, это не очень понравилось, особенно прическа. А так. Да и платье было очень занимаюсь. такое, яркое, нормальное. А вам помогает то, что вы себе ногой ритм отбиваете? Это так у музыкантов привычки или это была часть образа? Нет, ну это как моя немножечко привычка. Привычка даже. Да. Да. То есть в любом случае вы постоянно в мозгу считаете во время исполнения. Так получается. То есть ритм какой-то необходимо держать. Да, конечно. А какие они, эти выдающиеся музыканты, с которыми вы работаете? Вот вы с Денисом Мацуевым, насколько я понимаю, уже и по стране поездили, по-моему, в Иркутск он вас приглашал на ну, свои да. знаменитые. С ним легко, просто? Ну, конечно же, очень сложно. Там на ходу нужно бывает иногда придумывать импровизации, импровизировать... Mm -hmm. Для меня это было очень... Это совершенно новое для меня было. Совершенно что? Совершенно новое. Вот так даже. Да. Потому что я никогда, как бы, не импровизировала. Понятно. И еще один момент, давайте определимся. У вас же было выступление с оркестром Спивакова. Это так? Да, Виктор. И Владимир Теодорович предложил вам произведение, или вы пришли с чем-то э, готовым? Как это было? А, ну там, мы в фонде... Э, Владимира Теодоровича спрашивали, предлагали несколько произведений, и они сами уже выбирали. Uh -huh. И выбор оказался за дирижером. Ну, no, даже больше не за дирижером. Вот так даже. Да. Yeah. Я понимаю. И еще один момент. Мы с вами упомянули, что вы были э, на э, выступлении в Большом театре, когда отмечался юбилей Александра Николаевна Пахмутовой. И смотрю, потом появляется в социальных сетях фотография наша Настя Тюрина. Рядом с Анной Нетрепко, с вокалисткой мировой величины. Какие они мировые звезды? Вот применительно к Анне Нетрепко. С ней ну, легко разговаривать. Я не... есть, ней особо не разговаривала, но мне показалось, что она очень добрая. Понятно. Давайте вернемся от больших гастролей в Тамбов. Музыкальная школа номер два имени Миржанова. Это та школа, которая дает вам крылья, которая дает вам музыкальное образование. И у вас есть педагог. Да. да? педагога, насколько я знаю, зовут Алексей Маргунов. Да. Это так? Как складываются отношения с педагогом в плане репетиций, выбора репертуара, освоения новых программ концертных? Ну, в основном программа выбирает он мне, угу. ну, предлагает в основном несколько пьес, а я из них выбираю. Настя, да. а не получается так, что вам предлагают пьесу, вы клавир посмотрели... И говорите своему преподавателю, знаете, это сложно. Я это не потяну, здесь вот тремоло такая, здесь секает пятая, десятая. Вы беретесь себя. за все, что вам предлагают? Ну, в основном, да, если Алексей Петрович не против. Даже так? Да. То есть вы готовы за счет репетиции добиться любого результата? Да. Вот такая тихая, спокойная, улыбчивая, <гас> и, и такая настырная, такая настойчивая? Ну, можно сказать. А что бывает, когда вот ну, не получается? Вот какой-то пассаж музыкальный но не идет. Ну, Что Настя ну, делает? Все равно нужно продолжать как бы учить. Можно Иначе я возьму ваш концерт балалайку в руки? Конечно. Можно? Спасибо. Вот я всегда удивлялся одному. Я слышал и э, в свое время больших балайшников э, в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Тамбов приезжали. Я всегда удивлялся только одному. Три струны всего. Я правильно посчитал? И вы ухитряетесь делать такие вещи. Вот это за счет чего происходит? За счет того, что мелодия у вас живет внутри? Или за счет того, что техника рук у вас такая? Ну, там нужны и мозги, и техника. Без чего-либо это из, быть из быть этого комплексом. не сыграешь. Да. Ясно. Вам импровизировать нравится на своей баловике? Ну, в последнее время очень очень нравится. То есть в любом случае тут вы себя чувствуете более спокойно, более раскованно. Да. И еще один момент, может быть, это секрет какой-то ваш. Ведь я понимаю так, что металлическая струна, пластиковая да. струна... Нет, они, и... они не совсем пластиковые, они нейлоновые. Нейлоновые, пусть будет так. Но да. по металлической струне пальцем, ведь кожа-то нежная. Ну, ну как? Они вот? разбиваются, но... Со временем образуются мозоли, и как бы они становятся тверже пальцы, и, не, и становятся не больно. Ну ведь больно, больно. Настя. Ну ведь больно так. Нет? Со временем нет. А когда вот у вас это называется как тремоло, или как вот Ну, тремоло вряд ли не Да, это же палец разбивается указательно. Ну покажите мне свои ладошки. Терпите? Конечно. Или же привыкли к этому? Ну, уже, уже привыкла. И еще один момент. Может быть, вам покажется это странным, но я хочу все-таки спросить. У вас большая концертная практика. И обычно возникает у исполнителей, которые ездят по стране, а вы теперь уже и за рубежом концертируете, у них возникает понятие импресарио, администратор. Кто у вас импрессарио и кто ваш администратор? Ну, где я буду играть, когда обычно решают родители. Вот так все? Да. Так все просто. И второй момент. Актеры, когда выезжают на различные гастроли, организаторам этих поездок высылают так называемый райдер. Вот что мне нужно в гостинице, вот что мне нужно на сцене, вот какое питание и так далее. Настя, откройте секрет. Какой райдер у Анастасии Тюрины? У меня его нет. То есть вы свои условия не выставляете? Конечно же нет. Конечно же нет. Я же Это из скромности? Или вы считаете, что самое главное, чтобы был концертный зал хороший, был хороший оркестр, и был хороший зритель. Не самое главное просто, чтобы, чтобы я хорошо играл мне это, ну даже хорошо от этого мне больше нравится. Так. И если мы уже на эту тему стали вести разговор, от сцены далеко уходить не будем. Я признаюсь, что в молодости имел некоторое отношение к сценическим искусствам, правда занимался театральными делами, а не концертными, как вы. И помню, что в этой среде всегда есть среди артистов, музыкантов, исполнителей, есть всякие разные талисманы, приметы и так далее, и так далее. Я помню, мне довелось вести какой-то концерт, в тогда еще действовавшим концертном зале Тамбовской филармонии, и один из музыкантов, солистов-музыкантов, уронил папку с нотами. И я увидел, как не очень молодой человек, не стал их подбирать, он, прошу прощения, попой сел на э, эти разбросанные листы, и только потом стал э, собирать. Мне сказали о том, что, оказывается, если пятая точка исполнитель на рассыпавшие ноты не сядет, то э, концерт не удастся. У вас какие-то есть приметы, может быть, талисманы? Ну, если только э, одна брошка, это золотая балайка, я ее обычно цепляя на платье на концерты. Вот давайте мы сейчас попросим режиссера, это та самая балалайка, которая да. у вас на платье прицеплена. Да. Мы попросим показать, чтобы публика увидела, какая э, замечательная броска. И она постоянно с вами на всех выступлениях. Да. Помогает? Ну, скорее всего. Раскройте секрет. Перед концертом нужно хорошенько поесть, попить крепкого чаю. Или когда концерт подходит уже, то вы совершенно настраиваетесь по-другому. Как вообще Но на выступление настроиться? Обычно за кулисами уже перед тем, как выходить, меня родители целуют, обнимают и говорят, что у тебя обязательно все получится. А дома за меня сестренка держит кулачки и ждет меня. То есть у вас своя команда поддержки есть. Но, можно и эта команда сказать... поддержки, вот все эти годы, вас поддерживает, и это обеспечивает ваш успех. Мы. Говорим с вами о том, что в Новый год мы ожидаем чего-то нового. 19-й год, а перед этим 18-й год у вас был очень успешный. Я помню, что мы два года назад с вами встречались, и Общественная палата приняла решение и вручила вам премию, которая называлась «Общественное признание». Помните такое? И в любом случае, мне кажется, Общественная палата не ошиблась в этом. Что вы ждете от Нового года? Что вы ждете от Нового года как... Тамбовская девочка, как исполнительница, может быть какие-то концертные выступления, гастроли. Сейчас уже планы какие-то есть? А, на новогодних праздниках я буду с родителями и сестренкой ходить, ну, кат, э, ходить на каток. Если выпадет много снега, э, ездить на ватрушках э, по большим-большим сне, снеговым горкам. Буду читать одну сказку, рассказ, нам в школе очень нужно, нам задали. И, конечно же, заниматься балалайчики, потому что сразу после новогодних праздников у меня начинаются концерты. А сколько же времени занимает, если вы даже в празднике будете репетировать? Вот в обычную неделю, если день берем, сколько времени уходит на репетицию, дома ли, или в музыкальной школе? Ми... Балалайки сколько вы отдаете времени? Где-то минимум два часа. Сколько? Минимум два часа. Минимум два часа? Настя, ну это же утомительно. Это же нужно сидеть прямо, это нужно держать балалайку. Устают пальцы. Это вот тот минимум, который, из которого уходить нельзя? Ну, иногда чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше. Но это просто не доставляет удовольствие. Понятно. Вы сказали о том, что вы будете читать. А какие предпочтения у Анастасии Тюриной в чтении? Или то, что в школе задают? Есть... В школе а что сейчас интересно в школе задать? А -а -а -а. не не так. Uh -huh. А какие-то интересы в плане мультиков, в плане кино есть у вас? Конечно. Кто у вас любимый герой мультика? Ну я больше всего его любила, ну, получается Гарри Поттера. Гарри Поттера. А что там интересно? Ведь это же сказка. Не знаю, мне как-то все время кажется, что-то вот сейчас такое прям вот страшное-страшное произойдет, а все время как-то у Гарри получается как выкручиваться из, из этой ситуации. Я чувствую, что вы, видимо, ощущаете в нем родственную душу. Потому что в любом случае, те опасности, которые есть у любого музыканта, они присутствуют в жизни каждого. Ну, не получилось что-то. Ну, еще что-то. Но Гарри Поттер всегда выходит, так же, как и вы, победителем. Я правильно понимаю? Не знаю как ваши одноклассники по музыкальной школе и по обычной школе Сколково-Тамбов относятся к вашим успехам? Как, когда приезжаю, обычно спрашивают, куда ездила, поздравляют иногда. Вы сами кому-то завидовали из музыкантов когда-нибудь? Нет. Вообще зависть это хорошо или плохо? Но для меня не очень хорошо. Это, это не про вас? это не про вас. И еще один момент, о котором я бы хотел вас спросить. Время бежит быстро. Я понимаю, что сейчас вы достигли вполне определенного уровня. И одновременно с этим получается так, что в ближайшее время придется делать выбор. Наверное, нужно будет идти либо в музыкальный колледж, либо в музыкально педагогический институт, либо в консерваторию и так далее. Вы для себя вот эту дальнюю программу как-то выстраиваете? Вы кем хотите быть? Хочу хорошо играть на балалайке. В принципе, потом поступать в училище. Поступать куда? В училище. В училище. Здесь, в Тамбове, или это будет Москва? Не знаю, как получится. Как получится. И, естественно, балалайка остается с вами навсегда. Конечно. Хорошо. И еще один момент. Смотрите, ведь выступление сольное и выступление с оркестром, наверное, большая разница. Конечно. Вам удобнее выступать как солистки, пусть даже минусовые фонограммы где-то звучит, или с оркестром? Вот удобнее, мне кажется, сольно, потому что ты ни от кого не зависишь. Вот так даже. То есть мы можем сказать о том, что Настя Тюрина человек независимый. А когда оркестр неизбежно зависимость и от дирижера, и от всего оркестра. Ну да, сос... нужно слушать оркестра, и очень часто смотреть на дирижера, чтобы. Но играть вместе с оркестром и не расходиться. А как добиться того, чтобы вот это внимание распределить? Ведь есть определенные технические моменты, которые вы должны соблюдать э, при игре на балалайке. Я правильно понимаю, да? Одновременно нужно слышать одним ухом оркестр. Может быть, поглядывать в ноты, если не играем на память, в партитуру я имею в виду. И тут же смотреть на дирижера. Как вы все это успеваете? А, ну просто, чаще всего я практически не смотрю на гриф. Вот так даже? Да, да. А как же так? Вы играете, не глядя на гриф, я правильно вас понял? Ну, да, чаще. И это достигается за счет э, репетиций? Не знаю, может быть. И еще один момент. Э, вот э, в кадре мы уже показывали ваше выступление вместе с Денисом Мацуевым. А вот такие дуэты вам симпатичны? Вам это интересно? Ну, конечно, мне очень нравится, потому что... Это очень большая ответственность, для меня выступать с такими музыкантами, как Денис Леонидович. Ну вот э, я смотрел, готовясь к программе, несколько э, записей Дениса Мацуева. Мне кажется, он частенько импровизирует. Или я ошибаюсь? Он импровизирует всегда. Всегда. А как за его импровизацией уследить и как быть в его настрое? За счет чего это получается? Или вы уже на репетициях договариваетесь о чем-то? Ну... Но... От него как бы ну, энергия такая. И, ну, и эта энергия передается от него? Ну, вот туда. И мы сейчас будем заканчивать уже через некоторое время. Я хотел бы спросить. Есть такое понятие звездная болезнь Так можно носик задрать. Я такая хорошая. У меня один концерт, второй и так далее. Я смотрю, вам аплодировали выдающиеся деятели отечественной культуры. Я помню, с каким восторгом Николай Максимович Цискаридзе сидел и аплодировал, когда вы принимали участие в конкурсной программе. Да? Мы видим с вами, что и Олег Погудин был в восторге от вашего выступления, не говоря уже о Мацуеве, о других членах жюри. Как вы вообще переживаете свой успех? Вы же успешный человек. Не знаю. Как не знаю? Есть иногда желание сказать, я не хочу этого. Я посуду быть, мыть не буду, потому что я лауреат «Синей птицы». Нет, конечно. Не бывает такого. Вы дом в большей степени солистка или э, вы просто дочка, просто сестра? Как просто сестра, просто дочка. Что, ты? и э, вы моете посуду? Ну, иногда. Вы вытираете пыль? Вы сами убираете свой письменный стол? Конечно. Замечательно. Настя, я полагаю так, что мы будем завершать нашу программу. И в нашей программе никогда зрители не обманывают. Мы с вами честно признаемся, что вот по ту сторону э, камер вместе, вместе с оператором находится ваша семья. Да. Если вы не возражаете, я предлагаю их сейчас пригласить прямо в кадр. Не возражаете? Конечно. Давайте сюда сейчас пройдем с вами. Ну, прошу вас. Прошу вас. Добрый день еще раз. Здрасте, здрасте, здрасте. здрасте, здрасте. Ну что, Настя, представляем, рядом с тобой да. мама, которую да. зовут... Малина Николаевна, это моя сестренка Есения, а это папа Павел Владимирович. И я понимаю так, мы можем сказать нашим телезрителям, что это и есть ваша команда. Это да. и есть ваша административная группа. Да. И мы понимаем прекрасно, это вот те люди, которые во многом обеспечивают ваш успех. Да. Это так? Мы встречаемся в канун Нового года. Посмотрите, вот здесь салфеточкой была накрыта одна такая штуковина. И мы знаем, что Новый год, ну, поверьте, такое и есть. По знаку зодиака он соответствует году мыши. Белой мыши. Там говорят про какую-то крысу и так далее. Вот я от нашей программы хочу подарить... Вам вот такого славного Спасибо. мышонка, чтобы он был вашим талисманом на весь 2020 год. Спасибо. Ну, и я понимаю так, что, наверное, в семье обязательно есть елка, и я понимаю, что и Есения принимает участие в украшении этой елки вместе с Настей, да? Можно я вам подарю вот такого мышонка Есения? Спасибо. вот такого мышонка, пусть он украшает вашу елку, чтобы все было замечательно, хорошо. Ну что, друзья мои, наша программа подходит к концу и одновременно подходит к концу 2019 год. Мы в преддверии нового 2020 года. Я искренне поздравляю семейство Тюриных с Новым годом. Я поздравляю наших телезрителей. Настя, вам я персонально желаю новых успехов, новых концертных площадок. И я надеюсь очень, что в скором времени мы вас увидим на сцене концертного зала Тамбовской филармонии. Удастся сыграть? Осталось только властям, этот концертный зал отремонтировать до конца. Вы смотрели программу, подготовленную совместно с Общественной палатой Тамбовской области. Меня зовут Владимир Пеньков. С нами было семейство Тюриных. С наступающим Новым годом! Всего доброго. До свидания.